Врезались в объемы, реакция цены начали от них отталкиваться. Пошли в сделку на 5 контрактов, стоп ставим в район локального минимума. Рассчитываем дойти до 73 800, это наша цель, до которой будем выходить равномерно, если будут возникать сигналы. Пересекли отметку 10%, можем закрыть один контракт. Вышел объем, что является сигналом, выходим. Развиваем стоп-лосс и выставляем лимитку на перезаход. После каждого пересечения отметок действуем аналогично, выходим частью позиции, развиваем стоп-лосс и выставляем лимитки на перезаход. Сегодня будет 5 сделок, из которых 4 закрыты по стопу и один в профит, 80% против 20. Что же получится, если соблюдать риски и торговую систему? Перезаходим в сделку и считаем убыток. Цена заколола локальный минимум и резко выскочила. Входим еще раз. Действуем по своей торговой системе, о которой я рассказываю на канале самообучения трейдингу. Подписывайтесь и переходите в конце видео в плейлист, где я показываю свой подход к торговле, а также показываю как можно со временем и полученным новым опытом улучшать торговую систему. Для перезахода есть три контракта, каждым из которых перезаходим на отметках 0, 10-20%, если возникнут сигналы. Выбивает стоп-лосс, считаем результат. Приоритет лонга еще сохраняется, выждали время, зашли в сделку с маленьким стопом 15 пунктов и эта третья сделка закрыта по стопу. Пошли четвертый раз, закрыли один контракт на первой отметке, и это тоже оказывается минусовой сделкой. Пятая попытка. Соблюдаем риски в торговую систему.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 Переходи в плейлист, здесь нестандартный подход к торговле, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.